доброго времени суток дорогие мои любимые подписчики и гости канала истина таро с вами как всегда ваша катерина я очень рада видеть вас на своем канале очень рада когда вы оставляете в комментариях ваши пожелания когда оставляете вашу благодарность мне это очень приятно и всегда меня это стимулирует на то чтобы выпускать последующие ролики для вас таким способом помогая вам решить ваши жизненные проблемы сегодня я выпускаю очень интересный заговор очень такой полезный заговор сильный заговор тот который вам я считаю что очень поможет если вы в таком нуждаетесь в вопросе данный заговоров будет направлен на то, чтобы помочь вам в такой ситуации жизненной, а именно, этот заговор, после которого ваш партнер, независимо это мужчина или женщина, будет спать только с вами. Больше данный партнер не сможет спать ни с кем. У него будут закрыты все его пути, все его возможности для того, чтобы пойти налево или же спать с другими партнерами. Также данный заговор подходит, если вы хотите наказать своего партнера, чтобы с другими в постели у него больше ничего не было. То есть, если вы знаете, что у партнера есть другая женщина или другой мужчина, и вы как бы не хотите, чтобы дальнейшие а, любовная, а, любовные отношения в постели у них не продолжались, то этот заговор также идеально вам подходит. Если вы понимаете, что ситуация ваша, слушайте от начала до конца. Слушать данный заговор нужно перед тем, как вы будете ложиться со своим партнером в постель и иметь с ним какую-то интимную близость. Это можно делать не, там, не за 5 минут, не за час до этого, а можно делать просто хотя бы в этот же день, когда вы будете понимать, что вы будете рядом с партнером. И чем чаще вы будете прослушивать данное видео от начала до конца, это обязательное условие, тем более вы усилите действие данного заговора. Хочу вам, дорогие мои, напомнить, что все мои заговоры, привороты, таро расклады, которые я сделаю, я делаю для вас абсолютно бесплатно. Если же вы хотите меня каким-нибудь образом, каким образом отблагодарить, то э, сможете это сделать, просто поставив лайк под моим видео, оставив комментарии э, с какими-либо возможными пожеланиями, либо что бы вы хотели бы увидеть, в дальнейшем нажатием на колокольчик и подпиской на, на мой канал чем вы таким способом и отблагодарите меня ведь все видео я выкладываю исключительно только ради вас мои любимые чтобы вам помочь в ваших жизненных всех ситуациях итак сейчас я проведу данный заговор как и уже я говорила после которого ваш партнер будет спать только с вами и больше ни с кем и с другими в постели у него ничего не получится у вашего партнера еще раз повторюсь данный заговор общий подходит как для мужчин так и для женщин и действует сто процентов сто процентов чем чаще вы будете его прослушивать тем сильнее будет действие действие данного заговора и так начинаю первое, как бы, начало заговора для того, чтобы ваш партнер спал только с вами и больше ни с кем. Итак, слушайте и э, запоминайте это все. И как бы, когда будет у вас возможность, прослушивайте его снова и снова. Из тела в тело любовное дело, кровь моя, любовь твоя люби меня больше себя пруд в лесу гнется знаю куда воткнется аминь а, когда вы уже понимаете что скоро вот-вот будет у вас близость с партнером и вы понимаете что на какое-то время вы с ним расстаетесь и у вас не будет возможности перепроверить его, либо как-то ограничить его от каких-либо соперниц, либо соперников, то слушайте также второй э, заговор, который я сейчас прочитаю. Э, слушать нужно их в паре, не разделя один от другого. Так вы усилите э, действие. Это будет замкнутый круг, который не позволит вашему партнеру э, изменить вам, либо же как-то нарушить свою клятву верности перед вами. Так. Как домовой не может изменить своему дому, своему полу, своей стене. Так ни с одной рабой, рабом, ни с красавицей, красавцем, ни с рябой, мой милый, моя милая не изменит мне аминь да будет так